привет сегодня с вами видео расскажу как создать загрузочную флешку windows 10 с двумя образами то есть будет на одной флешке записан 32-битный и 64-битный образ windows 10 открываем браузер и вставляем ссылочку ссылку я оставлю в описании на официальный сайт microsoft нам здесь необходимо выбрать вкладочку вот, хотите установить Windows 10 на своем компьютере? Скачать средство сейчас. Нажимаем. Нам необходимо с вами скачать Media Creation Tools 21h2. Вот он у меня уже скачан на рабочем столе. Запускаем его. Далее, что нам необходимо сделать? С вами? вставляем флешечку. Обязательно вставлять флешку минимум 8 гигабайт для двух образов. Нажимаем принять. И у нас с вами выполняется подготовка. Итак, подготовка у нас прошла. Что вы хотите сделать? Обновить этот компьютер сейчас нам или создать установочный носитель. Нам необходимо выбрать с вами создать установочный носитель. Нажимаем «Далее». Вот Здесь необходимо снять галочку «Использовать рекомендуемые параметры этого компьютера». Выбираем язык, который нам необходим. Я выбираю русский выпуск windows 10 и во вкладочке архитектура выбираем оба то есть у нас будут два образа нажимаем далее вот здесь также напишем нужно не менее 8 гигабайт флешечку опять нажимаем далее флешечка у меня под буковкой h нажимаем далее и у нас с вами выполняется подготовка все загрузка windows 10 пошла на флешечку после окончания загрузочки нажимаем готово и можно использовать флешку в полном объеме ребят если понравилось это видео обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всем пока